Ехали сюда и реально хотели посмотреть на вас, увидеть, пообщаться с вами, то видели по экрану, а сейчас увидели вас. Антон, можно зарядиться энергией? Да, просто. Ты же бежишь завтра. Да, я знаю, какая у тебя цель, потому что это просто это дело чести, правда? Ну, я, во-первых, пришел, как бы я рад, что я тебя увидел, То, что, когда я тебя раньше видел, не знал, да, то есть я тебя знал в Фейсбуке, и это, это одно. Пожать тебе руку туда неприятно, но человек приехал из Америки. Да? Он в прошлом году не у него не получилось за травмы И я говорю, ты знаешь, что это Антон Головин, который два раза здесь победитель я Говорю, хочешь ему руку пожать? Он говорит, я не решусь, я его специально привел Да, да, да Потому что, конечно, рядом с тобой стоит Меня больше всего там схитила 30-километровая фотография 30 градусный мороз, когда ты там выложил зимой, как ты бегаешь у меня нет такой силы воли, поэтому я очень плохо бегаю. Поэтому я очень плохо Но бегаю. Скоро, скоро закончится сила воли. Ну, я, я желаю, чтобы у тебя все, все сложилось, да, чтобы... Завтра тоже горю, конечно, да, сгорает, Чтобы не было никаких непредвиденных, как бы, вот, моментов. Трасса новая, да, кусок, не, неизведанная. Потому что по старому ты уже, как бы, понимаешь примерно, где да. бежать. То есть у вас... У них, на самом деле, очень сложная задача. Они бегут, перед ними никого нет, ни тропинки, Разметка не всегда видна. Почему? Потому что они бегут на такой скорости, как ветер, что там просто еще не заметить. Значит, они будут для нас распугивать кабанов, лосей, оленей, чтобы нас никто нет. А мы уже не спеша там побежим. Да. Чтобы все хорошо было. Никаких не предвиденных, чтобы все по плану. Я Владислава Демьянова заново встретил, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, я знаю, что он смотрит твои видео, хотя не понятно зачем. Я твой подписчик. Ну, я смотрю тебя, Игорь Куртепова. Да, вот. да. самый, самый классные, позитивный видео. Да, но я у него даже советов особо не спрашиваю, потому что они мне не помогут, это монстры, когда за 100 километров человек бежит за 8 все небольшим числом. Мне вот раз, Андрей, с 12-ю выбежать, 12, но чтобы что добежать. Добежать, да, главное, ну, да. то есть ты будешь беречься. Это у тебя не, не главный 12 старт, 12 да? Нет, не главный. Не главный. Ну, пряжку дают за, за 13-12. Да, ну, 13-12 да. пряжку, да. вот. Нет, 13-12 пряжку. Пряжку, да. а? Три... пряжку тебе за 13 за, На этой трассе за 13, да. Поменяли. То есть ты себя бережешь, это для тебя как такая тренировка длительная, да? Ну, как Нет, бы... Ну, я так думаю, что... Немного народу выбежит, судя по трассе, вот из 13 часов, я думаю, меньше, чем в том году, гораздо, потому что там... Ну, а, а если вот... Плакала моя бешеная лисица! А в прошлом году уже честно... проблем была жара, поэтому не выбежали. А сейчас зато 40 попроще. километров автономки. Ну и чего, ты залил эти самые баки 4 и 4 литра. Да. А, все, а, а все а... уже, не, а, будет знаю, да. Нет, не будет автономки. Нет, не там сказали... Там что... воду положено. Где? Там сказали, что бутылочки с маслом почитаем. Ну там написано вода. Вода, да. да. То есть будут все заливать сколько хочешь. Не знаю. Или будет да, тут... ли, будут там... <смех> не стать бутылочки с водой там, Сейчас, <смех> да. я, я, я знаю, почему Слав переживает. Он Прошу на самом делает. деле э, у него большое потребление воды, на его скорости он об этом писал. <смех> да. <смех> да. И есть такой момент, я помню, что он первую свою сотку бежал вообще без ничего, с одной бутылкой в руке И потом кто-то тебе рюкзак давал там, да? Да, Игорь Тишкоров, у да, свой рюкзак Да, да, там. да, да. И я и... На, на этой двадцатке два и... литра выпил Два литра на двадцатку, но там на самом деле mm -hmm. действительно было очень жарко Да, вот первый пятнадцатый год Нет, два литра это немного, это нормально ну, Как никак, говорят нет. там, это норма а Это тащить на себе Вот, <с> кстати, два литра я бежал из пяти минут 2 литра воды загрузил в экзаг, и темп за 6 минут упал. Все, так, сразу... хотя, ну, та... Вроде все то же самое. Да, все то же самое, да, за 6 минут сразу темп. А, а если 4 литра тащить воды, 4, 4. Это... 4. Это... 4. это за 7 минут упадет темп. Да. В общем, In поставили двух маршалов um, Да, там, там точки есть маршал с водой. <клев> что там всем дадут, не всем? Если не хрен не... выше 18-й то поставят контейнеры с водой. Ну, хорошо. Но будет выше. Но будет или не будет? <клевал> Мы же бежим, когда не будет, утром рано. <клевал> там на 29 километре. Этот... Там водопой на конкретный на 29-м, да. да. Вот там Dollaz надо заливаться. Вот, надо знать, да. сколько заливать-то, на 20 километров или на 40? Да. Ну, я думаю, что на 29-м можно будет спросить... на 30 залиться, На 29-м можно будет спросить, что там с водой да либо скажет либо нет ну или подстраховаться и в принципе ну это когда ты десятку и сидишь, что там воду разливает лишь не вылил убежал 10 обратно залил бред конечно какой-то так хочется бежать и легкие правда я тоже хочу потому что тяжело по если там будет сыр и вода и всякие терея лишние силы тратишь да тут и так бежать вы номера получили? да я в Москве еще получил ну, и она не очень большая. Она. Владимир специально подошел, да. чтобы познакомиться с мамой подешествием. Да, Сказать, что шуя Мы с ним пересекаемся. да. Он пробежал недавно 150 километров. Один день. Один день. Внутри, не отдыхай еще и так. все есть. А, просто, была, Там потрясающий Нет, места, боже, сейчас у нас есть... Давай, <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> а, на столько а, люди на аватарках в Фейсбуке отличаются от реальности Я буду угадать, Игорь Краев Игорь Краев Ааа, есть, я узнал Слушай, Игорёк, я виноват, я не выучил Печный дом, выходящий солнце Слава, привет, это брат твой, да? Слушай, очень рад, ребят, ну Я за вас буду болеть, не вы за меня, я за вас должен болеть Я за вас должен быть, успехов Тебе понравилось, как я тебя снял? Понравилось, как я снял? Все, удачи вам Слушай, ну Во-первых, я поражен я правильно, я же ничего не перебутал, даже ты в десятку вошел ну, да, на топ... в суточном забеге, правильно? Топ-10, да. Топ-10. У меня запись, подожди, запись идет? Ага. Я подержусь за человека, который Ой, вошел давай. в десятку на суточном забеге, и при этом он там четыре часа спал еще? Но, ну, нет, нет, нет, нет 4 часа, ну, около часа. Два часа. Ну, больной был там, так, получилось. Слушай, ну это, вот... это... Что? Я всегда вот думаю, блин, человек у меня полностью. Ну, я у тебя, тебя все впереди еще. впереди, да? да. То есть мы на каком источном заведе встретимся? Конечно, да. Вот чемпион же 59 лет Юра Галкин. Так что... 59 лет чемпион? Да, да, да. чемпион. Я из чтобы... Да, что ты здесь? Да, да. Это только начало еще. Слушай, я Да, да. Я тоже. На да. Да, да. Да, да. Да, да. тебя? да. Да, да. Да, да. Да, да. я приехал. это. Ты впритык в пряжку или... Не знаю, как пойдет. Как пойдет. Как пойдет. Плюс еще час целый добавил да. Миша, Ну что... и 7 километров, и ну, более тяжелая еще... дистанция. как ты его значит, узнаю, как Это было, значит, я. что если я буду дышать спину Игорю, то у меня есть шанс на хвосте получить всю пряжку. Не лучше не цепляйся, ничего. Беги сам Своим по себе, слов, да. вот ну, это самое лучшее будет. Да? Да, так... да. Это да. очень да. опрометчиво может получиться не по трассе, ну, понимаешь? Я больше, ну, знаешь, не в том плане, что выдержит твой ритм, а иногда нужно ориентир, чтобы ты понимал, как ты, да, да, идешь. Когда каждый, ты видишь, каждый да. Каждый человек индивидуален и подстраиваться это ни к чему но ну, я на самом деле когда прочитал его отчет твой профессиональный как я тебя <с tom> поддерживал это конечно ну, молодец, молодец, ну, молодец ничего еще будем Готовиться дальше. Какие у тебя привилегии теперь? Или что, или преференция 40 А, ну я в элите сейчас, Вы я элите. буду по внутреннему кругу бежать. Уже там есть. У тебя ну, уже нормально. Скоростная, скоростная дорожка. да, дорожка. Салют, привет. Привет, привет. Олег. Да. Привет. привет. привет. Сейчас подожди, не убегай, не убегай. Это знакомый, да? Да, да, да. Вот. Ну, слушай, давай. Ну, я ну, очень да, рад, что я тебя еще... увидел, да, да. И все, нам, увидимся. Нам думаю. надо будет спеть вместе на каком-нибудь забеге. На. Да, да, да, да, да. да. я, я сам вы... еще я ее как не бы. Не выучил до конца. конца. Да. Ну так бывает пою, там напиваю, когда пробежки делаю. Так. Надо с ней как бы вжиться, чтобы она вообще. Да, да, все. да. Заварился с полтинником пою. Я его сто лет не видел, я его сто лет не видел он, он фигачит видео со скоростью спинтера Не успею заглянуться Игорь Куртепов вам новое новые видео Новые видео, новые видео Ты когда успевает бегать, сидеть Вопросы задают Не могу не ответить Я должен отвечать, не отвечаю Появляется новый вопрос Это вопрос, что происходит, Ты перестанет бегать, не будет вопросы. А, ну так нельзя, обязательно чтобы... вот упражнение сегодня, там, завтра побежим да, Конечно, не да. Второй упражнение должно быть, нужно на себе забыть. Опять же, я снимаю во время тренировок, я же снимаю. А, а монтаж у меня же на автомате идет раз. Паузу все хорошо. я стал ему завидовать, просто такой скорость монтера Я просто отстал. Ладно, обращайся. Обращайся, я тебе. Я монтирую там, присылаю да. А чем монтируешь Я в этом Sony А, да. вега. ну, наверное, Вегас. Ну, это тоже Я разные программы делаю. Да. Ну, так, там как-то все таки да. Ну, я рад, Хорошо, Сколько, да. да? да? да? да? Ну, когда? Я думал, только я буду снимать видео о новой сотке У меня появились конкуренты Извините, друг, да? как получилось, да? Ну, случайно, да, я тут Ну, ладно, но у нас разные стили, собственно говоря, да Разная аудитория Разная аудитория, да, у него побольше Вообще, честно говоря, я хотел свой фок-побег Он не вспоминает людей переименовать, Подожди, у запись идет, идет, да И думаю, какое мне выбрать такое имя, вот, чтобы емкость Что делать? Гаман мне подходит, идеально, идеально просто. А Надо. штука в том, что, что дети были, парят, зараза, клёвые, чувак, давай мясо. Ставь, ставь, ставь, ставь, ставь, ставь. Ну что, прям техно, да, пожёстче? А, да. Да? да. И занято бегоман, Слушайте, и занял, друзья, Я и заняты, бегоман Бренд, это уже бренд просто я могу бренд, даже бренд, да? просто. Что Я должен сказать, да. да. да, что он настоящий бегоман да. он Что интересно, вот так? Больше, чем так я. прикольно? Может, столько, я вот да? Видел, а моей если, моей подождите, вода, это мы сейчас убираем низкие Давайте, гладко о том, что вообще происходит с музыкой Вот это низкие, слышите? Давай я буду а я буду бегоман. Слышите, нет? Супруга поделась? Средний. Да ты будешь бегать? Вот это средний. Я средний. Не средние. волны, которые уже ну, а, У тебя нормальный результат. Ну, Сидите, вы играет. все вообще. Родители, куда вы смотрите? Есть. Что потом? Там, таблетки? Ну, проходят, все. Набьешь руку, все, а вот а бегов... все Руками будешь быстро программа делать там это Нормально. Да. Хороший Завтра, Завтра мы все пара! Завтра состоит сейчас современной музыка. Но есть <связан> еще один прикол. Когда делаешь? <связан> ну что ты, ну ты прекрасно выглядишь. Слушай, я восхищен, как ты, на это не. Выступил. Друзья, почему ты? Я в космос, потому что. Бег это космос, меня заклимили. Маша, который, знаете, Маша паника, вас Маша, Маша... ну она типа паника, но не паника на самом деле. Уже не да, на прошлой сотке они там меня сделали, я их долго искал, куда они делись, вообще просто батали, там куда тучи сали, возле меня одного. Слушай, и я понимаю, у меня не будет времени в болоте плавать, надо как-то побыстрее Бобыстрее. будет. быстрее. Ну, города врач. нет в этот раз, но практически, да. Ну, ну скажи, а, это конечно не прогрунт, но на это никак вот. Ты, сколько, сколько ты пробежала, повтори, да, боюсь. 163 километра. 163 километра. Сколько времени у тебя ушло? 22,58. Ты спала там где-то? Нет? Нет? А что? Ну это же почти сутки бега. Представляете, это крупная девушка бежала. Очень хотела взять КПС хотя бы разряд, но поменяли нормативы и стали теперь 180. Надо Слушай, я вот это, честно говоря, тоже не понял, но я посмотрел, и, в принципе, на разряд, да, надо пробежать 180 километров, а стандартно запада пришло, что надо бегать 100 миль, это 160 километров. И казалось бы, ну, сделай, добавь еще дистанцию, чтобы тебе автоматным было. Нет блин, теперь придется еще один потому раз мучиться. Что, потому что 160 миль, да? нормативы в апреле поменяли. Прям буквально за, да. Ну типа глухого надо делать 200 там уже как бы, конкретно, да, так, кон конкретно. намекнуть, да. 200, 150, вот нормальный. Может, придется еще раз бежать, я слышала, раз. Вот 160, да. Слушай, тяжело вообще? Нет, я боюсь. Честно, я не устала вообще. вообще. Олег паника, я была Маша паника, теперь Олег паника, я боюсь только 100, да. 100 миль. Наверное, только монотурно. Выписела, а так, в принципе, нет. Не устала вообще. Даже Сударь, да, тяжелее, чем Пальтон отдался. Да, да ты что? Но завтра посмотрим, может быть, Сударь еще вообще легче покажется. Ну ты как, 13 будешь ходить уже, я так понимаю, да, ты точно? Посмотрим, посмотрим, как получится, потому что месяц назад ты уже 163. Одна тренировка была, сейчас да, ну, Да, месяц, организм устанавливается. Утром, утром, когда я бежала на электричку. сложно сказать. Ну, вот Слушай, я когда видел эти фотки, это, конечно, когда я понял, что думал, да как, как она, как она это сделала, это да, невероятно. Соперки хорошие были, конечно, да, хорошие молодцы, потому что все пять девочек побежало, от самой, да. сильные Но ну, на самом деле, я девчонок в этом плане завидую, у них конкуренции меньше, а у них 5 человек, уже в пятерке. нет, нет, ну, знаешь, Бегут мужчины, их 40, да? Пишешь, я там 15. Вообще это. Ладно, будешь в десятке, хотя упрек. Бегут девчонки, их всего. Так, Даже если последний пришел, ты какой? Я в пятерке, 14. я в пятерке, да, я в пятерке. Не надо выбирать соревнований, где всего трое. Да, ты всегда будешь заходить вместе. Да, может быть, Спасибо тебе большое. Да, слушай, я желаю тебе удачи. Да, да. Мы точно увидимся. Да, да, да, будем питать. А может быть, в луже. Да, сейчас смотри, что плохо. В этом луже будет один раз, на первом круге, когда нам не захочется плавать. Или на каскаде. Да, на каскаде я просто пешком пойду. Все, давай удачи, хорошего всем пока. Если я не видел этого человека на груди, у меня может не сложиться. А он же, он Просто, Сверх, из Я тебя видел, тут у меня видео попал, Я про команду мне по на Подожди, в ты мы кричали, да, я в бежит, я тебя ждал, визитки. На прошлый ты был в организаторах, мы тоже с тобой пересеклись, ты я благословил. Ну да. вот видишь как, вот, год, наверное, третий да, бежим, год назад да. ты нормально? Все нормально, все ну, я. Ну ладно, сколько побежать. бежишь? Сотку. Сотку? Сотку. Вот сутку. это вот один из тех, которые, вероятно, будут тебя вести на финиш. Он будет за последним, так что смотри. да? я буду от него убегать. Не, да. я, просто, я, просто, я просто уверен, что ты не будешь последним. Нет, я не хочу быть последним. Крайне, да. видеть, давай все и Как там в Библии говорят, последний последние да, да, первым. Да, да, так Дальку смотри. Привет. Собрали? Вы прямо по упираетесь, вот такой пункт питания. Там ага. Павел Кондрашов, а вот еда. А так сразу сделаем? Вот так. У нас э, трет да. на три километра больше уже показывает. Темно, да. темно. Но Эдуарду надо долго, заснять да, с фонариком да, всего, да. да. Все, я рад, я рад, я рад. Это, это просто такое да, да, да, событие все да, да. встречать. Я только приехал, и он здесь. Наш общий друг пишет, читай. Все, ребята. Все, спасибо.